Зарядим электроскоп с помощью наэлектризованной эбонитовой палочки. Листочки расходятся. Соединим металлическим стержнем заряженный электроскоп с незаряженным. Листочки первого электроскопа немного опустились, а второго разошлись. Разъединяем электроскопы и разряжаем один из них. Листочки опали, фиксируя отсутствие заряда. Снова соединим электроскопы. Листочки показывают присутствие заряда на обоих электроскопах.